Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очень приятно видеть, что мое видео Осторожно, взрослая ортодонтия произвело хорошее впечатление на людей. Мне, в общем-то, пишут и в медицинских консультациях, и тут вот задают тоже вопросы. Я понимаю, что тема очень животрепещущая, и тема обмана, конечно, в стоматологии тоже животрепещущая. Но сейчас мы перейдем к другому разделу. Это раздел лайфхаки из аптеки. Как я обещала, я буду выпускать. Я буду выпускать такие видео. Они, как оказывается, очень даже нужны. Они хорошо просматриваются. Вот И я буду подсказывать Дешевые и весьма эффективные средства И вот тут уже как раз На это видео меня сподобила Моя подруга Которая мне позвонила когда-то И она поделилась такой проблемой Что у нее никак грибки на ногтях Она никак не может вывести. В общем, что только она не покупала Что только она не мазала на эти ногти Во что только она не погружала Свои ноги, все прочее Грибок как был, так и есть В общем, где-то 7 или 10 лет у нее уже этот грибок вот с одной стороны на ногтем я никак не могу вывести И меня, говорит, напугали, я тут была у своих знакомых Там, говорит, врач, в общем-то кожевен врач был в гостях И, в общем, она сказала ей, что если 7 лет, то это уже грибок проникает в организм В принципе, она правильно сказала, что грибок проникает в организм И этот грибок будет оказывать свое патогенное действие и на внутренние органы то есть где-то эти микозы могут дать себя знать. Это микозы на ногах совершенно не нужны, особенно на ногтях. Мы знаем все прекрасно, что микоза – это очень серьезная вещь, которую надо выводить. Особенно будьте внимательны, где вы можете подхватить микозы. Это, естественно, баня, если вы голыми ногами, потому что бани там редко обрабатывают, место постоянно мокрое. Далее очень много, конечно, в тюрьмах ребят. Вот те, ребята, те, кто сидели. Я не против, как говорится, я не отношусь очень омерзительно к таким людям. Я совершенно спокойно сейчас смотрю, потому что в тюрьму в 90-е годы попало очень много нормальных людей. Поэтому тюрьма – это место там, где превращают людей в скот. И милиция это знает прекрасно, тем более этих людей они потом не оставляют в покое до тех пор, пока от них действительно нужны специальные меры защиты, и мне пришлось защищать человека, действительно, которого даже вплоть до того, что ночью приезжали, вот дома вы сидите пьяный или не пьяный, мне пришлось защищать такого человека, в общем-то я уже знаю меры защиты, у меня есть знакомые, мне адвокаты не нужны, потому что я сама уже хороший адвокат, и в этих ситуациях я очень хорошо знаю, что делать и куда надо писать, куда надо идти. Мы один раз ходили вдвоем, написали заявление, и больше эта милиция его не беспокоила. Вот. Но там действительно тоже существует такой... значит, Там тоже вот места, особенно когда помыться, людям надо помыться, а условия скотские. Вот. И, в общем-то, тоже возвращаются из тюрем, из мест люди, которые на ногах, тоже у них очень много такой вот гадости. Поэтому от грибка помогает. очень много таких препаратов? Нам говорили, что вот надо и пары препараты внутрь применять. Но вот та подруга, которая что она только не делала, она уже и внутрь применяла, и все, но когда она применяла внутрь, ей просто стало плохо от этих препаратов. Одни идут, другие не идут. Противогрибковые препараты наши синтетические они дают очень много побочных эффектов. В частности, я вот в свое время когда-то мне назначили, я не помню по какому поводу, фукарцин ой. Не фукорцин на F, Честно, забыла уже. В общем, одна капсула таблетка, одна капсула. Я не помню, как она называется. Вот, вы извините, но правда, вот, очень много информации сейчас в голове. Поэтому надо сейчас удержать и сделать видео. Вот я ее выпила, в результате того я ослепла. Вот Как оказалось, там содержится... Она влияет на, мышеч, на, на сокращение гладкомышечной мускулатуры. И в результате того, что у меня повлияло на вот эти бета-рецепторы... И я перестала видеть. То есть моя гладкая мускулатура перестала реагировать на импульсы и сокращалась так, как ей хотелось. Вот. Но слава богу, что я купила себе очки, очки Федорова, по поводу которых я тоже сделаю видео. Вот. Значит, сейчас я представляю, ну, в общем, эта подруга обратилась ко мне и сказала, что, она говорит, ну, ты вообще у нас такой человек, говорит, ты медицину хорошо знаешь, хоть ты сейчас и пьешь бады и все прочее, ну подскажи, говорит, какое-нибудь средство такое, чтобы оно было нормально, чтобы оно нормально действовало. Тут уже говорит, она говорит, я знаю, что ты найдешь что-нибудь дешевое, но ну, что-нибудь очень действенное. И вы представляете, я действительно нашла, значит, представляю вам вот такое средство, оно без крышечки, крышечка, вот она лежит, вот такая. Вот крышечка была, вот, вот такой флакончик он представляет из себя. Называется он «Раствор фукарцина». Раствор фулкарацин. Я почему держу его открытым? Потому что мне тоже неплохо. У меня тоже на ноге, оказывается, сел небольшой натоптыш. Я его просто даже не видела. Вот. На бугре вот от первого, первого пальца. Вот там где. И вы знаете, я буквально за один-два раза его вывела. Я, если честно, я говорю, если бы я его видела раньше, я бы с ним раньше справилась. Потому что раствор фулкарацин мне как-то попался. Я не помню даже по какому поводу я его купила. И он у меня стоял, я про него и забыла. Вы знаете, он бывает и вот в таких флаконах, как йод. Вот. Но сейчас его продают вот в таких флаконах. И стоит эта красота... Ну, максимум 40-42 рубля То есть 36-42 рубля Вот в таких пределах Здесь его очень много Значит, он имеет ярко-бордовую окраску Единственное, что может быть кому-то не понравится Это ярко-бордовая окраска Но за счет фуксина но за счет, но за счет его Очень потрясающей эффективной деятельности Дело в том, что когда я нашла Я нашла инструкцию К применению, вот свою Маленький листочек такой придывался к ней То в этой инструкции там в составе было Написан «формалин». Сейчас, когда я стала смотреть в интернете, то действующее вещество там в составе оказался резорцинол. Значит, ну я могу сказать, что мы стоматологи применяли и сейчас применяем резорцин формалиновую пасту. Не, не верьте никому, что мы сейчас этим не пользуемся, пользуемся. В дорогих, крутых кабинетах вам скажут: "Ой, фу, да это каменный век". Не переживайте, формалин используется и в дорогих препаратах. Просто вам этого не говорят, и когда вы лечите э, пульпиты или когда удаляют нервы то без обработки формалиновыми пастами с участием формалина, не чистый резорцин формалин, а с участием формалина, вот очень мне нравились другие пасты, вы плохо вылечите, у вас все равно останется какой-то кусочек, кусочек свежего нерва, и он все равно вам даст боли какие-то, зуб зубы будет болеть и ныть. А с участием формалина вы все равно прижжете все эти остаточки, мало того, что прижете, он еще зайдет во все вот эти вот ответвления, в которых есть маленькие-маленькие веточки. Именно вот эти веточки и болят. Вот, Поэтому вот я рассказала вам, что такое формалин. Формалин, в принципе, формалином 100% формалинит трупы. Вы сами понимаете То есть это фактически мумификация вот этой гадости То есть я все-таки склонна по запаху Здесь находится формалин Никакой резорцинол, он действительно пахнет Никаким резорцинолом это пахнет формалин Может быть здесь и формалин, и резорцинол есть ну, В общем, на, моём, на моей аннотации было написано, что там содержится формалин Там дальше борная кислота, фуксин Вот за счет этого фиолитовая окраска вот. Он очень обладает эффективным действием на грибки и на ногтях. И вы знаете, он окрашивает ногти в бордовый цвет, но поскольку сейчас люди у нас любят красить ногти, педикюры, то на ногах это выглядит, в общем-то, да, как будто вы покрасили бордовым лаком. Но покрасьте бордовым лаком свои ногти, и у вас получится, что... В общем-то, я считаю, что... Чтобы избавиться от такой гадости, просто у нее уже дело в том, что долго начиналось, и у нее уже пошли на соседние ногти. И тут я ей срочно сказала, говорю, немедленно, немедленно надо лечить. Вот. Берется, наматывается на спичечку. но ну, вы очень любите китайские палочки. Я, допустим, их никогда не покупаю. Считаю, что накрутить на спичку ватку я смогу и самостоятельно, чем платить за эти китайские палочки. Вот. Тем более, что ватки надо. Тут можно навертить ваточки совсем немножко. Прекрасный раствор. Прекрасно. Убираю. Потом, там, где у вас будет вот на ногтях, вы... если вы были где-то в каком-то непонятном месте, потому что грибок садится, вначале его не видно. Вы его вначале не определите. Обработайте вот этим резорцином свои ногти. Ногти отрастают, он все равно отрастет, и вот эта вся часть, она не будет видна. Если у вас везде ровненько, гладенько, то он быстро испарится, он никакого действия не окажет. Но если у вас будет пораженный ноготь, то на ногте он придаст прямо, он там впитается и придаст прямо ярко-бордовую окраску. И станет темно-бордовый такой по сравнению с другим ногтем. Вот это и будет те участки ногтя, которые вам надо мумифицировать, для того, чтобы вот эта вот гадость, она не шла дальше. И вы знаете, что мы когда с ней стали обрабатывать, ну буквально в неделю, вы знаете, она мучилась, наверное, с ним очень долго, чего она только не перепила. Вот в углу сидит этот, сидит этот кусочек, и все, и, и ничего она с ним сделать не может. Вот. Мы, значит, с ней, мы с ней стали обрабатывать. И она говорит, посмотри. Мы действительно увидели. Вы знаете, что? Я еще на что обратила внимание. Ноготь у нее перестал расти. Перестал расти. Ну, видимо, поражение и у нее поразилось больше половины ногти. Я говорю, вот смотри, это у тебя снаружи, вот здесь, вот обычно видно, когда под низом уже ногтевого ложа нету. Там прямо видно будет вот такой кусочек. Это снаружи. Смотри, говорю, сколько у тебя говорю, ногти поражено. Вот теперь, говорю, вот теперь смотри. Короче, она обрабатывала. Через нее. Неделю, ноготь пошел расти, она стала его отрезать и постепенно, постепенно, вот это, вот, вот это место стало светлеть. И вот уже где-то уже за месяц она говорит, господи, говорит, я даже за полторы тысячи покупала лаки и ничего не могла сделать. Вот. поэтому вот вам прекрасное средство от грибковых поражений. Вы знаете, есть вот у животных грибковые поражения какие-то, вот если вы увидите, увидели на животном у себя, не надо пугаться, обработайте это грибковое поражение вот этой вот прелестью. Он его сразу мумифицирует. Ну, представьте, что такое формалин и резерцинол. Это же средство, которое мумифицируют и убивают все живое. Он превращает в ничто. Сразу, вот к принцессу Диану, что делают Ее за формаление. Сразу для того, чтобы убить все живое, и никто не докажет, что она была беременна. Здесь точно так же. То есть это очень эффективное средство против грибков, которое вообще противогрибковые средства Вы сами заметили в аптеке, что они все очень дорогие. Но вот это средство просто прекрасное. Я когда увидела натупташ я аккуратненько его срезала там до стержней и обработала вот этим средством. Две обработки у меня этого натупташа как и не было. А я просто, я действительно не видела его, что он действительно там образовался там и потом как-то глянул думаю что то такое как раз у нас зашла речь по по поводу вот этого потому что неизвестно где вы бываете особенно особенно проведите профилактику когда вы побыли в больнице очень много бабок там каких-нибудь умалишенных бабок лежит и они посмотрите на их ногти на ногах они ходят вечно не в носках а голыми ногами по полу а там ну что вам же в палате не будут там эти этим сам резорцином или каким-то порошком или хлоркой там не будут же ничего хлорить. Вам моют... Ну, с хлоркой это моют, но, естественно, не до таким количеством. А такое количество, с каким вам моют, вы там, оно не подействует на вот эти вот грибки. Тем более, что вы сами знаете, что э, если у вас произошло такое, что на ногте на, как правило, ображаются большие ногти. На ногти ноготь очень сильно утолстился, и все. И вам надо очень долго обрабатывать. Делается все очень просто. Чтобы вам это сама вот у меня эта пилочка, которую мы пилили как раз ей, я ее просила оставить, потому что мне как раз тут хорошо подпиливать там всякие поделки. Вот. И я говорю, я ее помою. Кстати, вот эти вообще пилки, вот вы покупаете разово. Вообще пилки даются разовые. Вы покупаете разово. Стерилизация они не подлежат но в принципе, в принципе, ее можно обработать вот этим фукарцином. После фукарцина все будет мертвой этой пилкой, вы можете пользоваться. Так вот, вот я купила вот такую пилку 34 рубля. Вы знаете, я просто, наверное, просто мне наверное специально попадаются такие вещи. И опилите, она очень такая грубая, опилите ноготь вот до самого основания и обработайте фукарцином. Поверьте, хуже не будет, будет великолепно. Вот мы с ней так и сделали, она купила вот такую пилочку. Это сам, может быть, я, я даже ей эту пилку, говорю, прошу, оставь мне, я говорю, я покажу ее вот на видео, сделаю. Мы купили вот такую пилку, чисто случайно зашли, думаю, ну все, придется там какую-нибудь за 200, за 300 рублей покупать. Я говорю, слушай, ну для того, чтобы выкинуть, это что-то очень жалко. И когда зашли, нам предложили за 34, такая великолепная пилка, я себе даже, да, я себе просто еще одну купила там, для своих нужд и своих потребностей. Прекрасная пилочка. Вот, и цена просто удовлетворительна. И мы спилили очень сильно ей ноготь практически до основания и его обработали фукарцином. В общем, через месяц, через месяц она фактически от этой болячки избавилась. Потому что мало того, что чем грибки опасны, они еще на ногтевое ложе, они там еще обосновываются, на ногтевом ложе. И вот именно то, что нужно доставать и туда. Не переживайте, фукарцин обрабатывайте регулярно, можно по одному разу в день. Обработали, посидели немножко, пусть все испарится, пусть впитается. Дальше вы можете сверху обработать работать какой-нибудь мазью. Это самое. Но поверьте, что больше вам для ногтевого грибка ничего не понадобится, потому что я просто прекрасно знаю, как аптеки спекулируют на вот этой беде, когда женщины хватают вот эти вот грибки, и они не знают, как от них, как от них избавиться. И там действительно, там черта купишь, лишь бы только, ну, все-таки сейчас хочется и педикюр сделать, летом хочется одеть открытые босоножки, тапочки, а когда, извините, у тебя хочется и поплавать, а в бассейн тебя с ногтевым грибком не возьмут. Так вот, если очень сильно хочется поплавать, покупайте вот эту прелесть. И вы очень быстро избавитесь от этого грибка, спилите до нуля, до основания этот ноготь, вы очень быстро избавитесь от грибка, у вас отрастет нормальный ноготь. И потом можете даже попробовать его, вот намажьте опять фукорцином, и если он гладенький будет везде, нигде не будет, все будет гладенько и блестящий, такой нежно-бордовый цвет, значит у вас нигде ничего нет. Вот это еще хороший индикатор. И я тогда еще долго мазала йодом, вот хороший индикатор тоже йод. Если у вас грибок на ногте есть для того, чтобы определиться, есть он или нет, точно так же, вот между прочим, и как определить на зубах, есть ли у вас, вас налет на зубах раствором йода. У меня мама всегда дёсна и зубы обрабатывала раствором йода. Обработайте раствором йода свои зубы, и он вам сразу покажет, где у вас что есть, как, как только там, где потемнело. И так вот, йодом обработайте ногти и посмотрите. Если йод в одном месте потемнел очень сильно, однозначно есть раствор, есть грибковое поражение. Это, это тем, кто сомневается, тем, кто был в каких-то странных местах, которые могут, в которых может быть спровоцировано то, что вот вы Можете подхватить эту гадость. А эту гадость вы можете подхватить, особенно летом и все прочее. И если с животными ни в коем случае не выкидывайте животных, а помогите животным, обработайте фукарцином это дешевое средство, и оно очень хорошо помогает. Ну, немножко поболит, поболит, но ну, так чуть-чуть. Если там, конечно, рана, трещина, ну, желательно, конечно, на раны на трещины не надо. А если на, на коже грибковое поражение, какое-то непонятной теологии, прекрасно обрабатывайте фукарцином и через где-то 5-6 обработок. Ваше грибковое поражение уходит в никуда. Вот поэтому пользуйтесь на здоровье великолепным лайфхаком из аптеки. Раствор фукорцин. О нем никто ничего не говорит, его не рекламируют, потому что это суперэффективное средство от грибков, от грибковых поражений на ногтях. И, и на ногах вот этих вот гадостей всякой вот этой, которую вы подхватываете, ее можно даже из профилактической точки зрения, вот летом были где-то, вот дай вот обработайте. Ничего страшного в этом не будет. Он испарится, уйдет, и потом все это он быстро испаряется. Если на ногте ничего нет, то у вас все будет в порядке. Всего вам хорошего, всего вам наилучшего и избавляйтесь от своих хребков гораздо быстрее и более дешевыми методами. Итого мы заключаем. Это обычная пилочка жесткая и вот этот вот раствор. Если вы сомневаетесь в пилочке, пилочку можно обработать вот этим раствором и дать ей подождать немножко. Формалин убьет все, что он только убивал. Потому что, как правило, они правильно говорят, что пилки стерилизации такие вот, они не подлежат. Потому что это очень заразная вещица, но после раствора фукарцина, раствор фукорцина, фукорцина убивает Эту гадость на лету очень хорошо помогает и очень быстро справляется плавайте наслаждайтесь но конечно не старайтесь не попадайте места особенно и особенно эта рекомендация тем кто сидел в местах не столь отдаленных пришел с грибками на ногтях это как правило вот поэтому у вас денег тоже не совсем много я бы сказала вот, и у вас нет возможности платить бешеные деньги по, по тысяче, по полторы тысячи, выкидывать на лаки, тем более мужчина лаки, лаком себе не будет покрывать ногти. Вот. А раствором фукорсина обработать ногти всегда можно. Обработали ногти, одели носочки и ходите в носочках до тех пор, пока у вас все это не уйдет. Всего вам хорошего.